Обычно я так не поступаю. Но что мне делать? Кроме вас двоих, мне некому обратиться за помощью. А если отец... Все в порядке. Мы всегда рады тебе помочь, поверь. Так что о нас не беспокойся. Лучше думай о поисках отца. Хорошо. Итак, мы узнали, где именно находится психиатрическая больница. Надеюсь только, что Перес все еще там. А где же ему еще быть? Но мне сначала нужно уладить некоторые формальности. Ты справишься без меня? Конечно. Я смогу пройти 20 метров до ресепшена самостоятельно. Не волнуйтесь, со мной ничего не случится. Хорошо. До встречи. Здесь создаются будущие шедевры современной кубинской живописи. Насколько заслуженно они остаются всем неизвестными, пусть решает общественность. Интересно, зачем такой небольшой психиатрической клинике нужен сторож? Особенно учитывая, что здесь даже нет парковки. Добрый день. Я ищу санаторий под пальмами. Это здесь? И вам тоже добрый день. Да, что касается названия, вы действительно пришли по адресу. Что касается названия? Ну, с больницами, как и с политическими партиями, всегда одна проблема. О названии никто особо не заботится. Почему? Здесь ведь целая куча пальм, разве нет? Да, пальм здесь действительно хватает. Но оставим эту тему, я и так слишком много болтаю. Чем могу помочь? Ну ладно вам. Что здесь происходит? Что-то не так? Ничего. То есть все. А, это не важно. Что вы хотели? Очень обидно. Я ищу человека по имени Мануэль Перес. Мне говорили, что он пациент этой больницы. А, да, возможно. Пациентов я не знаю. Отправляйтесь в приемную. Это налево. Думаю, там вам смогут помочь. И позвольте дать один совет. Будьте осторожны. Что? Почему? Просто так просто решил вас предупредить но будь что будет мне пора возвращаться к своим картинам удачи вы рисуете картины на работе конечно если заняться нечем могу нарисовать пару картин некоторые из них даже повесили в клинике неужели у вас так мало работы а вы как думаете мы здесь не устраиваем ни концерты ни приемы чтобы сюда целые очереди выстраивались я здесь работаю уже два года, и вы, если не ошибаюсь, третий посетитель. Вот как. А что вы обычно рисуете? Да все, в принципе. Хотя, если честно, всего здесь не так уж и много. Если постоянно сидишь на одном и том же месте, свежие идеи быстро заканчиваются. Я уже написал столько пальм, столько травинок и столько разных бабочек, что меня уже от них тошнит. Я пишу очень медленно, знаете ли. Раньше я писал картину за 30 минут, теперь за 30 часов. Просто чтобы оттянуть момент, когда придется выбирать новый сюжет. Что ж, в таком случае желаю вам... Что же мне вам пожелать? Пожелайте, желайте, желайте, желайте, чтобы началась гроза. Может, молния попадет в пальмы, и у меня появится новый сюжет для картин. Хорошо. В таком случае желаю вам... Грозы. Спасибо. Если вдруг у вас возникнет хорошая идея для картины, дайте мне знать. Вы сказали мне, что в этом заведении творится что-то странное. Я? Я ничего подобного не говорил. Но... Погода сегодня просто великолепная, правда? Да, просто прекрасная. Я все поняла. Оставляю вас наедине с вашей музой. Спасибо. Я все еще жду волшебного прикосновения. От меня или от вашей музы? От обеих. Приглашение на презентацию. Традиционные методы производства сигар. Здесь целый архив. Журналы сотрудников факультета точной относительности. Возьму одну. Используем надежный метод случайного выбора. Журнал с многообещающим названием. Скажем так, чрезмерно литературный журнал. Что многие мужчины в своих фантазиях представляют медсестер Добрый день Здравствуйте Я ищу человека по имени Эммануэль Перес Он один из здешних пациентов Могу я с ним поговорить? Перес? Да, он здесь А вы кто? Меня зовут Нина Ка... Нина Кастро Думаю, не стоит всем и каждому сообщать мое настоящее имя Пока я не узнаю, кто именно стоит за похищение моего отца, лишняя осторожность не помешает. Простите, но для того, чтобы здесь находиться, вам нужен специальный пропуск. Но это очень важно. Важно? Для меня очень важно выполнять свою работу и следить за своим здоровьем. И, естественно, за своей несравненной красотой. Вот что действительно важно. Я не прошу отпустить его. Я всего лишь хочу поговорить с ним пару секунд. Послушайте, милая... Поскольку теперь здесь все решает господин Гартуза, а главное назначено Николь, Шарли мы должны быть очень осторожны. Масима Гартуза, американский миллиардер, владелец огромной корпорации мобильной связи, именно. И, как говорят на Кубе, кто платит, тот и решает, что на обед. Могу я еще чем-то помочь? Какая громкая музыка! Да, здорово, правда. Только что получила этот диск, я его уже три дня слушаю, не переставая. Меня от этой музыки просто втыкает. Даже убираться весело. Вообще-то раньше я хотела стать танцовщицей, но у нас тут слишком большая конкуренция, поэтому я изобрела новый вид танца – ритмическая уборка. Я делаю уборку точно в ритме музыки. Очень помогает справиться с усталостью. Я это придумала пару недель назад и с тех пор оттачиваю свою технику. Посмотрим, если с политикой не выгорит, может, я буду давать уроки домохозяйкам. Мне кажется, спрос будет очень высоким. Да. Наверняка. Масима Гартуза покупает психиатрическую больницу в захолустном кубинском городке. Вам это не кажется странным? У меня есть на этот счет кое-какие мысли, но я предпочитаю держать их при себе. Расскажите. Это может быть очень важно. Что может быть важнее, чем то, что человек может закончить как... Что? Ничего. Вам не кажется, что на идее ритмической уборки можно сделать кучу денег? Здесь столько всего странного творится, что мне уже надоело удивляться. У меня такое ощущение, что здесь происходит что-то очень серьезное. К сожалению, что именно, мои ощущения не уточняют. Вы боитесь своей начальницы? Я? С какой стати? Просто сложилось такое впечатление. Неверное впечатление, в корне неверное. Она очень хочет все рассказать. Надо ее как-нибудь расшевелить. Но ведь вашей начальницы здесь и в помине нет. Так что волноваться не о чем. Да, Педро тоже так думал, пока не... Пока не что? Ничего, оставьте меня в покое. Это Николь Шарли так запугала своих работников, что они готовы в штаны наложить от страха. Не хватало мне еще и с ней сцепиться. Вы... Вы сказали, если у вас не выгорит с политикой, так вы политик? Пока нет, но только пока. Через две недели будут выборы, и я хочу выдвинуть свою кандидатуру. В качестве политика? Конечно. Вы что-то имеете против? О, нет, конечно нет. И как вы думаете, насколько у вас хорошие шансы? Думаю, достаточно хорошие. Я ведь потрясающе красива, и мне уже удалось, скажем так, убедить 20% избирателей. О! Но я не хочу быть просто одной из многих. Я хочу стать новым мэром-женщиной. К сожалению, мне все еще не хватает голосов, но я обязательно их получу, если бы только знать, как это сделать. Вы хотите сразу в мэры прыгнуть? Как скромно! И какая у вас предвыборная программа? Программа? Кому она нужна? Главная проблема в том, что у меня осталось всего две недели, а меня по рейтингу все еще опережают 120 мужчин. Да, времени в обрез. Может, вам все-таки стоит. Подумать о программе? О, это слишком дорого стоит. К тому же, все эти программы никого не интересуют. Мне нужно просто разом убедить побольше народа, что я гожусь. Вот и все. Вы имеете в виду. Да. А у вас есть идеи получше? Я подумаю об этом. Если что-то придумаю, обязательно вам сообщу. Ладно, разминайте тазобедренный сустав дальше. До вход разрешен только работникам заведения. Похоже, охранник использует эту комнату как временное хранилище для своих картин. Примерно 4-5 диоптрий. Их владелец наверняка сейчас ничего не видит и спотыкается обо всем подряд. Играет последний альбом «Токтик». Отличная музыка. Вряд ли наша латинская красавица будет довольна, если я просто возьму и выключу ей музыку. Он такой милый. Чтобы туда попасть, мне придется сломать карточный домик. А за такое могут и убить. Милые, забавные, мягкие и чудесные. Список со следующим заголовком. Пожалуйста, запишите, какую игрушку вы берете. Не больше одной игрушки в одни руки. Похоже, охранник использует эту комнату как временное хранилище для своих картин. Копировальный аппарат. Чтобы туда попасть, мне придется сломать карточный домик. Очень мило. Сколько же сил на него ушло? Лучше не буду их брать. Пока он занят, ему не будут лезть в голову всякие глупости. Например, почему бы не откусить с бедной маленькой Ниночки ухо? Он в своей рубашке с мешками смотрится странно. Не знаю почему, но он меня страшно пугает. Привет. Какой красивый карточный домик вы строите. Да, а теперь помолчи, иначе все мне испортишь. Эта клиника производит несколько, как бы это сказать, странное впечатление. Здесь всегда так было? Можете мне об этом рассказать? Может, вы заметили что-то особенное? Конечно, могу. Но не буду. В противном случае закончу как... Впрочем, не важно. Нет, это важно. Иначе вы закончите как то. Как люди, которые задают слишком много вопросов. Можно мне на секунду воспользоваться копировальным аппаратом? Конечно. Ломай мой карточный домик, лишай меня славы, гордости, последнего, что осталось от моего чувства собственного достоинства, последней искренней надежды в этой унылой жизни, последней крошки. Да-да, хорошо. Я подожду, пока ты закончишь. Николь Шармироа, директор этой клиники, да? Она. Она здесь? Знаешь, нет, ее здесь нет. О, больше меня так не пугает. Ты ее боишься? Я? Нет, конечно нет. Че тоже никогда не боялся. Хотя, с другой стороны, Че никогда не приходилось иметь дело с учеными-психопатами. Что ты имеешь в виду? О, ничего. Абсолютно ничего. Какая целеустремленность. Тебе обещали деньги за этот карточный домик? Деньги? Деньги здесь ни при чём. Слава, я буду как мои предки. Мое имя войдет в историю. Из-за того, что ты построишь карточный домик? Да. Че тоже начинал с этого. Че... Че Гевара? Нет. Че Берлен. Хорошо, хорошо. Я все поняла. Я ухожу. Хорошо. Мне надо торопиться пока снова не началось землетрясение. Землетрясение? Да, каждый божий день. Прямо когда я уже достраиваю самый высокий карточный домик в мире, начинается землетрясение и все рушит. Но на этот раз я успею. Смотри, чтобы твой карточный домик не развалился. Да. А ты смотри, не окажись тем, кто сломает мой карточный домик. Здесь сказано. Внимание. В управлении института поступили сообщения, что в последнее время рядом с институтом были замечены необычные люди в черной одежде. Каждый, кто заметит что-либо подозрительное или необычное, должен незамедлительно сообщить об этом директору больницы доктору Шарли Руа. Фигуры в черном. Они начинают меня преследовать. Надо наконец выяснить. Кто они такие? И что им на самом деле нужно? Косяк покрыт глубокими зарубками. Такое ощущение, что кто-то бил по нему топором. Надеюсь, мне с этим человеком не придется встречаться. На двери ни ручки, ни замочной скважины. Если она закроется, снаружи ее не открыть. Услуги прачечной. Следующий прием белья во вторник в 14.30. Контейнер полон грязного белья. Куча дров. Отбойный молоток для дорожных работ. Вряд ли строитель придет в восторг. Если я отберу у него его игрушку. У него перерыв. У строителей это так редко бывает. Здравствуйте, вы здесь работаете? Я? Нет, упаси Боже. Я просто кладу асфальт в этом дворе. Только для этого приходится сначала снимать старый асфальт. Такую жару это просто невыносимо, уж поверьте мне. Могу себе представить. Кстати, меня зовут Нина. Приятно познакомиться, я Бернард. Почему здесь решили сменить асфальт? Он же еще в хорошем состоянии. У нас дома некоторые улицы намного хуже. Не представляю. Хотя вы правы. Для каких-то двух пациентов это и правда того не стоит. Ну и ладно, мне по-любому все равно. Кто вас нанял? Какой-то американский итальянец. Массимо Гартуза или что-то в этом роде. Массимо Гартуза? Да. Он хочет, чтобы двор был готов через три дня. Это нереально. И вы не знаете, для чего нужно менять здесь асфальт? не -а. Странно. Зачем такому человеку, как Масима Гартуза, понадобилось асфальтировать задний двор психушки в захолустном кубинском городке? Вы ничего странного здесь не замечали? В смысле странного? Посади пару душевно больных и пару докторов в одну комнату, и скоро не отличить, кто из них больной, а кто доктор. На меня собаки с хозяевами производят такое же впечатление. Все-таки здесь было что-нибудь странное. Если не считать того, что один из них всегда кричит, визжит или издает странные звуки, сказать правду мне в этой больнице страшновато. А конкретнее? Я. я точнее описать не могу. Не нравится мне это место. Как только стемнеет, я отсюда уберусь. И ни за какие деньги в мире никто не заставит меня туда войти. Такой человек, как он, вдруг признается, что боится. Хотя сам не знает чего. Мне следует быть очень осторожной. О вашем обеденном перерыве. Вы что, не собираетесь отпускать меня на, на обед? Но что вы, как можно? <говорит> Хорошо. Он и так слишком короткий. Старушка скоро опять задымится, и тогда <говорит> работа снова начнется. Э, что это значит? П -п -п Повариха! Как только из той трубы пойдет черный дым, мне надо снова приниматься за работу. Дым из трубы означает, что вновь пора браться за работу. Где-то это я уже слышала. Разве у вас нет часов? Не, -а. зачем мне часы? Старуха всегда пунктуальна. А имя Николь Шарлероа. Вам о чем-нибудь говорит? Вроде нет. Она ведь вроде здесь главная. Вы должны ее знать. А, -а, -а это. Боже, лучше держите ее подальше от меня. Все настолько плохо? Хуже. На первый взгляд она милая. А на самом деле нечто среднее между Валькирией и боевым топором. Очаровательно. Вы сами спросили. Сп не врать же мне? Нет, не врать. А вы хорошо успели с ней познакомиться? Поверьте мне, для этого достаточно нескольких секунд. Мне больше не надо. Вы не знаете человека по имени Мануэль Перес? Кто это? Один из людей в клинике. Пациент? Да. Не представляю. У меня с ними не было контакта. Администрация это запрещает. Вы э, немного заикаетесь. Я буду права, если... Предположу, что это вызвано какой-то травмой в детстве. Или ваша первая девушка дурно с вами обошлась. Что за трагедия стоит за этим? А вы никогда не попробовали 10 часов подряд проработать отбойным молотком? А потом попробовать говорить <с ilone noise> нормально? Нет, не припомню такого. Я так и думал. Иначе вы бы не задавали подобных вопросов. Что ж, наслаждайтесь своим перерывом. Обязательно. Длинная вилка для мяса. Похоже, еда была очень вкусной. По крайней мере... Мухам нравится. Кухонные щипцы. Половник. Зеленые растения, посуда и специи. Кухня относительно небольшая. Либо в этой клинике не так много пациентов. Либо они все на строгой диете. Небольшие латунные гири. У этой штуки есть все ненужные прибамбасы. Журнал с многообещающим названием. Примерно 4-5 диоптрий. Дрова нарублены кое-как. Тот, кто их рубил, явно предпочитает силу аккуратности. Длинная вилка для мяса. Кухонные щипцы. Половник. Небольшие латунные гири. Приветствую. Что поделывает ваша муза? То же самое, что и все женщины, тянет время. А ваша начальница, какая она на самом деле? Доктор Шарлеруа? Понятия не имею, и я с ней не общаюсь. По утрам мы с ней просто здороваемся, а вечером я ее вижу редко, так как обычно она задерживается в клинике допоздна. И ничего странного вы за ней не замечали? Как я сказал, мы с ней практически не видимся. Сестра Сабрина, что вы о ней думаете? Если я вам скажу, вы назовете меня шавинистом. Да, ее внешние достоинства вполне очевидны. Но помимо этого... Помимо этого, я, к сожалению, слишком плохо ее знаю. Женщины ее уровня предпочитают не связываться со сторожами с заурядной внешностью. Вам сложно сделать так, чтобы она увидела все ваши достоинства. Например, какие же? Ну... Э э э <с customize and sad> да, приятно было поболтать. А вы могли бы написать портрет сестры Сабрины? <паприснули> да, наверное. Одну секунду, э -э, у меня закончилась черная краска. Я не могу рисовать без черного. Хорошо. Эту проблему я улажу. Сколько времени вам потребуется? Может, полдня. У вас есть 30 минут. Ничего не выйдет. Мне нужно как минимум три часа. Хорошо. У вас есть час. Неудивительно, что современные художники никогда не смогут сравниться с великими мастерами прошлого. Нас же постоянно торопят. Ага, еще кое-что. Я отсюда сестру Сабрину с трудом могу разглядеть. Она движется с таким изяществом, и при этом невероятно быстро. Если бы она хоть ненадолго остановилась. Надо проверить, смогу ли я хоть ненадолго взять эту гиперактивную дамочку под контроль. Тогда вы сможете приступить к портрету. Как я уже сказал, я смогу нарисовать сестру Сабрину, только если у меня будет черная краска и модель, которая не прыгает все время туда-сюда. Оставляю вас наедине с вашей музой. Спасибо. Я все еще жду волшебного прикосновения от, от обеих. Здравствуйте. Не хотите вступить в мою партию или записаться на мой курс ритмической уборки? Я... Э, я подумаю. Хорошо. Если надумаете, дайте мне знать. Вряд ли наша латинская красавица будет довольна, если я просто возьму и выключу ей музыку. Пластинка под грузом вертится медленнее. Звук все равно хороший. Играет последний альбом Токтик. Вряд ли наша латинская. Неудивительно, что мной. Вновь... Здравствуйте. Я хорошо. то же самое тогда вы сможете как я уже сказал оставляю спасибо от меня от... сложу дрова так как меня могли бы научить в гелл скаутах если бы я к ним пошла кухня относительно небольшая я так и знала, что эти псевдо-журналы когда-нибудь мне пригодятся. Забавно, что старые трюки срабатывают каждый раз. Весело горит огонь. Я не могу даже по углям пройти. Что уж говорить о том, чтобы совать руку в огонь. Думаю, угли лучше вытащить из огня. Угли все еще горячие. Черной краски я не нашла. Вам уголь подойдет? Конечно, уголь тоже подойдет. Теперь у вас есть все необходимое, чтобы нарисовать портрет. Да, кажется. Ее плохо отсюда видно, но я попробую.